Бежал, бля. Ну ал ⁇ бот это сами себя не убьют, ну, пожалуйста. Вот и сами себя не убьют, блядь. Сын, блядь. После фразы они это и умирают, что ли, в то время, и сами себя не убьют.